Привет, я Елена, мы на канале Таро Елена, и сейчас будет расклад «Состоится ли наше свидание?» Тему расклада предложили мужчины, я делал для вас этот расклад. Ну что ж, расслабляемся, расклад будет на один вариант, и, естественно мы глубинно рассмотрим вашу ситуацию, Возможно, прошлое, настоящее и состоится ли, собственно, в будущем ваша встреча. Какие бы ситуации вы себе, вы в себя не находили, расклад общий. Здесь я, в принципе, рассматриваю все ситуации, даже если вы на паузе, в разлуке, в расставании, в заблокировании друг друга. Либо это новые отношения. Либо это будущие отношения которых пока нет. Вы тоже можете смотреть, дорогие мужчины. Ну что ж, давайте начнем. Думайте о вашей второй половине, о вашей даме сердца. Представляйте ее такой, какой бы вы хотели ее увидеть. А я начинаю расклад. Состоится ли ваше свидание? Расклад как всегда авторский. Сегодня я продумала новый рисунок расклада. Собственно, с вами поделюсь чуть позже им. И я не представила колоды. Сегодня у нас работает магия наслаждений и карты Ленорман. Стоит ли ваше свидание? Ну что ж, начинаем смотреть сие чудо. А именно, кто вы и кто она? Семерка мечей, королева мечей, карты часы. Ну что ж, для большинства из вас, дорогие зрители, могу сказать, что в прошлом в ваших отношениях, к сожалению, была пауза, запинка, заминка. Образно говоря, был конфликт семерочка мечей на чувственном плане. Вы отвернулись друг от друга. Возможно, этому, в этом виновата королева мечей, женщина злая, скажем так, характеристика ее, да? Женщина нехорошая, которая по карте часы, Ленорман, сделала много зла в ваших отношениях. У каждого это может быть свой план. Что значит королева мечей в данном случае? Это женщина, энергетика которой послужила вашему разводу, вашему расставанию, вашему блокированию друг друга. То есть это был злой умысел определенной личности, которая в вашей жизни, в вашем сюжете, в вашем романе, в вашей лавсторе послужила таким вот, скажем так, как вам сказать, остановила время, время вашей реализации да, на чувственном плане, именно на чувственном плане. То есть вы друг к другу на самом деле относитесь прекрасно. У вас есть взаимодействие. Вы чувственно принадлежите друг другу. Да? Ваши тела, ваши сердца соединены. Но а, вот в карте «Королевы мечей» здесь я могу заложить не просто личность а женской структуры. Здесь это могут быть обстоятельства. Здесь я думаю, вплоть до вашей основной семьи это может быть мама. А это может быть родственник, это может быть просто даже злой человек, который сделал какие-то определенные обряды даже, может быть, этот момент. Но в данном случае ваше время вашего взаимодействия было поставлено на паузу. К сожалению, здесь такой момент присутствует. Не могу ничего сказать по поводу того, что здесь в первых картах не отображено а, собственно, ваше желание препятствовать да, тому или иному событию в вашем прошлом, я могу сказать, что вы сейчас на расстоянии, вы не общаетесь. Давайте посмотрим средние карты расклада. Да, есть у вас тоска, шестерка чаш, тоска и от об утрате этого человека. По карте дурак вы считаете, что поступили необдуманно, возможно, даже глупо, потому что они не совершили некого выбора. Карта Ленорман, карта игровых Костей, вы не рисковали, да, вы попытались подумать, но не был сделан некий шаг, некий серьезный шаг для защиты, восстановления, либо убирания того или иного конфликта, потому что семерка мечей, это может быть для некоторых из вас, дорогие зрители, это не совсем вернее, вот семерочка меча это не совсем, скажем так, действия, как вам сказать, не совсем честные, да, по отношению к другому человеку. Возможно, за спиной были совершены некие манипуляции, которые перевели к расставанию. Возможно, вы недопоняли друг друга. У вас, в общем, в любом случае, у вас не было времени договориться. Да, не было времени договориться, о каком-то вашем взаимодействии. К сожалению, ваше прошлое таково. Если вы нашли себя в этой ситуации, то это ваш расклад. Ну что ж, очень жаль, что по старшему Аркану, дура, глупец, скажем так, в вашем настоящем сейчас шестерка чаш. Я могу представить себе этот уровень одиночества. Именно одиночество не в том плане, что вы одиноко, ну, проживаете один, да, кто бы вы ни были, а в том смысле, что одиночество вашего сердца гложет вас сейчас, на данном моменте, очень сильно. Вы хотели бы обнуления, да, этих отношений, то есть возобновления. Либо для многих из вас вы бы хотели уйти в новые отношения, которые вот на данный момент времени у вас есть, вы познакомились с кем-то, но вам мешает вот эта вот двойственность ваша, вы что-то, есть какие-то преграды, есть какие-то у вас, ну, скажем так, сдерживающие компоненты в вашей судьбе, да? мотивы какие-то, в которых вы не можете проявить свою вот эту вот энергетику нового, да, вот. Здесь ведь старший аркан, шут, он как бы не только о том, что ситуация была глупой, он еще и о том, что для того, чтобы уйти в новое, нужно откинуть старое, нужно пожертвовать в какой-то степени своим комфортом в прошлом, да, от чего-то отказаться, чтобы получить совершенно новое, совершенно лучшее для вас, то, что вы для себя в данный момент уже понимаете осознаете об этом скажем так эти три карты да давайте смотреть что в будущем будет ли это свидание ну что ж семерка же слова будете бороться шестерка пентаклей говорит о том что это очень дорого для вас и карта компас вы действительно выбираете этот путь Сейчас в нижней строке расклада мы увидим развитие, но то, что вы выбираете, путь борьбы за эти отношения, которые были вами когда-то поставлены на паузу, опять-таки не на точку, а на паузу. Пауза была болезненной, она длилась у вас очень долго, длительный период. И по шестерке чаш, могу сказать, этот период для вас был достаточно со знаком минус потерь, да. Я могу сказать, многие из вас пережили, знаете, потери, даже я не материальщине сейчас пытаюсь объяснить вам, а потери своего какой-то части души, что ли, где вы во многих людях разочаровались. Вы поняли, что когда-то сделали выбор в пользу определенных каких-то, грубо говоря, коврижек, да, каких-то там морковок внутри, впереди, так сказать, вами выставленных. А эти морковки оказались пусты пустышкой, понимаете? Вы получили дырку от бублика, а не то, к чему вы стремились. Именно поэтому у вас есть желание побороться за ваш путь в отношениях, за эти отношения, за, собственно, ваше новое прочтение вашей судьбы даже. Я так вижу эту троечку карт. Особенно карта Компас мне здесь очень много, скажем так, многозначно раскрыта. Сейчас я посмотрю вторую строчку расклада, где мы с вами увидим, а будет ли это свидание, а хочет ли человек, на которого мы сейчас смотрим, этого свидания, и помнит ли он о вас, и вообще, что творится, может быть, в его душе, в его подсознании. Давайте смотреть. Хм, удивительно, как я почувствовала то, что сейчас скажу. Смотрите, карта императрицы. Это главная женщина в вашей жизни, которая сейчас не с вами. Деватка пентаклей. Вы очень цените и дорожите общением с этим человеком. Для вас каждый день, каждая минутка, каждая секундочка. Возможно, вы общаетесь уже, потому что карта свидания выпадает. Но, во-первых, это огромный-огромный... Прорыв в том, что да, действительно свидание состоится, и это свидание перевернет весь ваш внутренний и внешний, внутренний мир, и подсознание, и сознание. Почему? Потому что вы наконец-то обретете себя. По карте императрицы я могу сказать, что главная женщина в вашей жизни, она неспроста здесь выпадает. Это значит, что она к вам серьезно относится. Это значит, что она хотела бы убрать этот конфликт, убрать это прошлое, которое было нелепым, убрать это, может быть, соперницу у кого что, да, у кого многоугольные фигуры и никогда не помнить того периода, да, по карте часы огромного периода времени, затишья у кого, может быть, какого-то плохого самочувствия, либо плохого состояния внутреннего, да, вот может быть у кого-то денежный план отыграется, когда не было здесь совершенно, ну, в общем, знаете, когда было ощущение, что жизнь уже проходит мимо, вот ей бы хотелось, чтобы вы поняли, насколько серьезно сейчас совершается вами либо ею выбор, вот настолько здесь эти карты в связочке, да, карты императрицы, девятка Пентаклей, карта Самая главная карта, да, сегодня запрос у нас, будет ли свидание, свидание будет. Свидание принесет вам сладость. Помоги и наслаждение. Здесь такой сюжет. Мужчина, он, находясь в близостном плане со своей любимой, настолько страстен, и он в этом порыве не может удержаться и срезает локон своей любимой себе на память но как бы ощущая, что если он и ненадолго покинет свою любимую, что у него будет ароматный локон ее волос, который будет всегда с ним. Понимаете, вот такой вот здесь страстный потенциал. И Карта императрицы – это женщина, которая всегда будет в вашем сердце. Вы не сможете быть, жить дышать без этого человека. Вот такой момент здесь есть. То есть я поздравляю вас на ваш основной запрос, на вашу основную тему, да, будет ли свидание, состоится ли оно, да, оно состоится. В карте сразу же показали, вот, в карте вывода, да, ваше свидание. Не ожидание свидания, а что оно будет. Давайте посмотрим, когда оно будет. Следующая карта, указывающая на это, верховная жрица, ваша женщина. Она обладает мудростью, шармом, необыкновенной красотой. Слияние с королевой жезлом она очень активна. Карта якорь, постоянство. Свидания будут постоянными, свидания будут сладостными, свидания будут активными для, для любви, да? для вашей страсти, для вашего выражения друг друга. Вы будете счастливы. Свидания будут... Здесь карты не показывают временной промежуток, но зато они показывают, что ваши свидания будут очень долгими, страстными и для вас а, очень чувственными. Возможно, здесь переход на новый уровень отношений. То есть, возможно, вы в будущем создадите союз. Здесь вот такой посыл в картах есть. Очень благоприятные связки, очень красивые старшие арканы и Могу сказать, по верховной жрице есть некоторый процент пар здесь, которые, возможно, будут в свиданиях, в несвободных отношениях. Конечно, это немного грустный исход, но, тем не менее, свидания у вас будут. Возможно, сейчас свиданий нет, именно потому, что социальная ваша структура такова, что вы не свободны в своих проявлениях. да? Вы не можете сейчас встретиться. Но с той и с другой стороны есть желание, и главное посыл, и вселенная за вас. У вас будут эти свидания. Даже если они будут не в этом месяце, они будут все равно в этом году обязательно. Так что вот такой момент есть. Давайте посмотрим карту вывода. Она у меня здесь одна на карте Ленорман и на карте наслаждения. здесь четверочка чаш это новое отношение и карта маски я могу вам сказать что сейчас на данный момент времени ваша дорога не открыта на свидание вот на данный момент времени но в будущем они будут но в данный момент времени вам мешает то что вы не свободны вы не свободны в своем проявлении молодой человек который смотрит меня он как бы находится в маске он не показывает не открывает суть себя по-настоящему. Возможно, у вас это происходит из-за страха, страха ментального, может быть, эмоционального. В прошлых отношениях вы имели какие-то не очень удачные взаимодействия, судя по всему, с королевой мечей, которая вам создала установку негативную о а вас. То есть она сделала так, что вы себя не проявляете должным образом, вы не открываете свое сердце. Возможно, есть доля неискренности в ваших отношениях с любимым человеком. В данном случае, говорю, с любимым, потому что выходила карта императрицы. Возможно, в этом проблема. Но большинство зрителей здесь проблема именно временная, временная. Здесь карта маски говорит о том, что еще не время, а как бы полностью раскрепоститься, да, есть какие-то у вас по карте костей игровых, есть какие-то риски проявиться не вовремя, неправильно, каким-то образом некрасивым, да, по семерке мечей, не совсем искренне, не совсем правильным образом подумайте над этим молодые люди почему потому что для многих из вас я вижу что вы бы хотели изменить свой путь да вы бы хотели возможно стать другим человеком ментально да не бояться многого по семерке жезлов научиться бороться за отношения здесь я чувствую что вы нашли свой путь вы нашли свой путь реализации, вы нашли свой путь, знаете, вот человеческого какого-то правильного углубления в себя. Но вы пока боитесь, есть у вас некие страхи, вы боитесь рисковать, вы боитесь потерять что-то, наработанное вами. Я могу сказать, человек не может развиваться, не покидая свою зону комфорта. Это невозможно. Если он постоянно крутится в одном и том же, не обладает, скажем так, рвением, да, стремлением к развитию, он останавливается. Это самое худшее, что может произойти. Остановиться в своем развитии, перестать видеть себя да, активным, движением. Вот ваша женщина, я прекрасно понимаю, что она королева жезлов, она активна, инициативна в своей жизни. Она, как вам сказать, по Верховной Жрице, я могу сказать, что этот человек прошел некий порог страха давным-давно. Да? Он научился, ну, она научилась видеть свои теневые стороны достаточно, как сказать, знаете отчаянно она научилась находиться в этом проживать это и как бы идти все равно вперед то есть она обладает неким для вас ценным потенциалом знаний которое вы можете считывать даже инстинктивно как бы даст ее общение да, между вами Пусть пока это общение у вас на переписках, либо телепатическое, либо вы просто связаны как некая нить энергетическая друг с другом, но вы все равно ощущаете, что эта женщина для вас все. Так вот, Именно это я хочу вам объяснить, что если вы выбрали уже направление да, для движения в сторону в эти отношения, тем, что вы не двигаетесь в, ту, в том или ином направлении, вы сами себя останавливаете, как бы блокируете свои эмоции, свою жизнь, свои ситуации, благоприятные, которые должны произойти в вашей же судьбе Понимаете такой момент я хочу взять еще дополнительно карту ленорман и посмотреть сможете ли вы побороть свои страхи свои какие-то наваждения какие-то болезненные не случившиеся пороги вот эти вот знаете якоречки Болезненных каких-то состояний в прошлом Возможно, в детском вашем прошлом Когда вы боялись, что с мамой что-то случится либо она у вас... Ну, вот что-то такое. Знаете, у каждого свой план. Моя задача сейчас в этом раскладе не говорить именно об этом, да, а говорить все-таки, будет ли у вас по нашей теме, состоится ли у вас то самое, и что что, собственно, вас ждет. Давайте посмотрим, победите ли вы эту ситуацию, будет ли у вас свидание. Карта женщины вышла. Причем вечерней женщины, той сексуальной красивой женщины, которую вы любите. Карта дом состоится в доме в вашем красивом доме. И вот смотрите, карта мужчины. Понимаете? Конечно же, да. Вы уже на уровне вашего ментала, вы уже вместе, на уровне сердца вы вместе. Вы пока не пришли друг к другу физически, да? Но вы уже вместе. Между вами карта дом. Карта дом самая чудесная вибрационная карта. Ну, одна из самых чудесных. Еще есть карта сердца, карта солнца. Но вот карта дом это говорит о том, что вы родные люди друг для друга. Кем бы вы сейчас себя не нашли, в каких ситуациях вы бы не находились, но вы друг для друга родные люди. Карта Дом. Между вами ничего нет, только ваше личное пространство. Здесь вибрационно это ваш, вот понимаете, оазис счастья, где существует только ваше вдвоем пространство, где ваш по-настоящему родной уголок. Даже если сейчас в физическом уровне, материальном, не существует этого дома, но этот дом уже есть в вашем плане, в вашем близостном плане, который будет реализовываться при вашей встрече. Ну что ж, я могу поздравить всех зрителей именно этого расклада. Карта свидания, карта женщины, карта дом, карта мужчины. Причем в колоде Ленорман здесь несколько синтификаторов мужчины и женщины. Но выпала именно пара. Пара вечерний мужчина, ну грубо говоря, такой уровень сексуальный, да, уже близостный план. И такая же из этого же потенциала, да, сердечно-близостного женщина. То есть вы по-настоящему близки. Я вас с этим поздравляю. Я надеюсь, я развеяла все ваши сомнения насчет этого свидания. Вы сейчас видите эту карту, она волшебна для вас. Почему? Потому что это свидание будет ваше. Оно навсегда изменит вашу жизнь. Вы почувствуете ту сладость, о которой вы всегда мечтали. Вы как бы будете у себя дома, знаете, ваша душа попадет к себе домой. Вы сможете, вы сможете по-настоящему ощутить радость от того, что вы живете на этом свете. И, судя по тому, что выпала карта якорь до этого, да, на вашу верховную жрицу, я могу сказать, что ваши чувства к ней постоянны. Я уверена, что этот мужчина еще раз выпадает, будет окрылен. И в сексуальном плане невероятно рад, что он встретил такую женщину. Я очень довольна раскладом и жду от вас ваших комментариев. Делитесь вашими счастливыми судьбами. Друг с дружкой, участвуйте в комментариях, ну, комментируйте в общем, друг друга, подписывайтесь на канал, и будет вам большое счастье! Как всегда, с вами была ваша Елена. Всего доброго, пока!